приехали, загрузили, увезли. Ну, то есть они сейчас поехали по Владимирской области, это к 6 где больше всего мест осужденных. Он потерял связь с реальностью. И что происходит на самом деле на Украине, он не знает. И не в полном объеме. Не все им там показывают. Один единственный канал первый. И тот глушают. Мы ему все рассказали, как есть на самом деле. Никакой там стройки. И вообще, как, как понятие ВЧК, да? военной частной компании, стройка, Причем здесь? И говорю, включи голову, включи мозги. А с начала операции, вот когда, вот только услышали, что она началась, вы ее поддерживали? Вы имеете в виду то, что отправили наши войска? Да. Ну, вначале я и Путина поддерживала. А вообще жизнь ваша поменялась вот так вот, в том числе в деревне? Здесь чувствуются изменения какие-то за последнее время? Полгода прошло. Ой, да у нас здесь как? Мы живем своей жизнью. Живем своей жизнью. Поменялось, конечно. Закрылся большой завод, вот, на котором работал муж. Работал мастером. Все, все производство закрывается. Жизнь становится все хуже и хуже на корм скоту, так сказать. Да у нас здесь выживает каждый, как может. Как может выживает. Картошку сажаем, угород сажаем. Не надеются на государство, на лучшую жизнь. От у нас никто не надеется. Работают сами на себя, заводят хозяйство, открывают свои ИП. Но ну, работа вообще есть? Нет, работы нет. Работы нет? Нет работы. Вот муж в настоящее время работает в Москве, в охранном предприятии. Сколько часов нужно добираться до Москвы? Давай? До Москвы? Ну, он, так как он добирается на своей машине, это 5 часов. А у вас и самое какое отношение к Украине? К Украине? К украинцам, да. Ну, к людям хорошие. Мало того еще, что... Вот в Донецке, например, в настоящий момент, э, в Донецке проживала, проживает, я даже не знаю, как мы потеряли связь, э, живет друг детства мой, с которым мы вместе росли в одной деревне. То есть сейчас вот мы пытались как-то его найти, тоже когда сложились все вот эти вот, в, хотя бы знать, живых он или не в живых, ну, бесполезно, мы его не нашли. А как вы думаете, из-за чего ваш сын согласился подписать контракт? Ой, ни, ни в коем случае не из-за денег. Вот как он нам сказал, и как все говорят, это вот, как выражается их словами, даже не знаю, как лучше сказать. Ну, то есть, чтобы уехать из АК-6, уехать из этого лагеря. Любыми путями, любыми этими уехать из этого лагеря. С самого начала у нас сложились очень плохие отношения с ИК-6, потому что сын не мог молчать, всегда шел против администрации. Даже случалось такое, что после короткого свидания нас встречали из администрации и предлагали зайти на разговор. Мы, конечно, всегда заходили, не отказывались. В один из этих разговоров нам предложили уговорить сына пойти работать на администрацию. Ссылаясь на то, что через два года ему дадут условно. Заманчивое предложение было, но сын сказал, что такой ценой свобода ему не нужна. И отбывал свое дальнейшее наказание, как, как он говорил мужиком. А его били за это? Было только... Да, и били, и в ШИЗО сажали, и чего только не делали с ним, все это мы прошли. И он на этом суде сказал, что э, процессов больше не будет. Но вопрос судьи, почему, он ей ответил, что я уезжаю на Украину. И вот она как, чего, у нее там куча процессов. Она, естественно, как я, как доверенное лицо, она мне звонит, Светлана Викторовна, чтобы, секретарь, что мы будем делать, как дальше на суды адвокат будет ходить, вы будете ходить, кто будет ходить дальше на суды. Естественно, я не могла ничего сказать в ответ, как услышал, что он отправляется на Украину. Мы на следующий же день помчались с мужем к нему на короткие свидания. Ну, все рассказали. Так как папа у него воевала в Афганистане, он ему рассказал тоже, как было все на самом деле в Афганистане, хотя все 32 года он об этом молчал. Ну и в итоге. Как-то он все равно еще был под сомнением, но так как в последнее время у нас не очень все тут складывается со здоровьем, у меня в последнее время выявил сахарный диабет со скачками сахара, а супруга мой принес инфаркт. Мы о сына щадили, ему это не рассказывали. Когда мы рассказали всю эту сыну, что мы можем это просто не выдержать, Эту, эту командировку, он сказал, мам, я отказываюсь. Вы понимаете, что они могли этот отказ точно так же уничтожить? Конечно, не я не только понимаю, я даже знаю по судам, которые у нас происходили. То есть суд шлет ему какую-то там информацию, эта информация до него не доходит, а в их журналах стоит галочка с подписью, что он получил это. это даже... Там специальные люди есть, которые подделывают подпись. Также, когда приезжает адвокат, Выходит не осужденный, а выходит сотрудник с заявлением, что осужденный отказался от адвоката. И подделанная подпись. Там же люди разные сидят. Есть такие, которые подпись подделать мне отличишь. И они их знают. И по поводу обращения. Вы в прокуратуру обращались? Да, обращалась в прокуратуру Владимирскую. Прокуратура как? Как все, как все приняли заявление вот, заключение варикоцели и гидроцели слева это заключение что у него бронхиальная астма то есть все эти заключения у нас все есть все проникнут. я еще в прокуратуре вот я сказала говорю когда вот я им стал говорить я говорю, как при наличии всех этих заболеваний ему могли, говорю, как говорю, вот, бронхиальную астму, он там сдохнется, там баллончик у него под, не окажется этого под рукой, варикоцели, который нога вот и мается, он даже может вот на месте и стоять, потому что нога гаут вот не лазь, и нельзя идти, а они ещё говорят, это что за ЧВК такая, если, типа, больных лямых набирают, типа, не верим, что они, они были. Это вот мне сказали в прокуратуре. Что же это такое за ЧВК, который больных лямых? Ну вот такое ЧВК. Да, такое. У вас есть что дополнить? Может, вы хотите от себя что-то сказать? Придать публичность? Ой, сказала бы я. Да боюсь, меня за это посадят, что я скажу. И буду я отбывать наказание вместо сына. Слышали ли вы что-либо по поводу найма а, контратников а, здесь, вот в этих местах, в Муроме и в Владимирской области? Ну, я слышал, что военкомат производит наем контратников на СВО. На так называемую спецоперацию? Да, да слышал об этом. А слышали, что а, также найм идет а, из колонии и следственных изоляторов? Ну, я слышал, что идет наем, но длина СВО или на восстановление точно не знаю. А ваше отношение к спецоперации, можете сказать? Мое личное? Ну, с одной стороны, это нужно было делать значительно раньше. И, в принципе, не нужно было до этого доводить. Нужно было работать на... в... с людьми, которые там жили. Как бы на них действовала одна пропаганда, нужно было действовать своей пропагандой. Нас расстроили два народа. Ну, надо, значит надо. То есть, считаете, что да. есть необходимость? Спецоперации? Да. Ну, а как по-другому? Верните сына, да. Единственное, что я хочу, верните мне сына. Он не один единственный мы, Он наша надежда, он наша опора. Будете бороться до конца? Будем бороться до конца. Поедем к Путину на прием, ляжем на порогов. У нас родители такие, ляжем на порогов у Кремля и будем лежать. Хорошо, спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста.